Слушайте, это реально получается месяц хоррор видео. Только на прошлой неделе я снимал хоррор карту в Майне, а сегодня снимаю уже заезженную всеми игру Metal Horror Escape. Как вы могли заметить, это ранний доступ, то есть версия, которая была еще давным-давно. Но почему я выбрал именно неё? Ну первое, потому что э, в первой главе тут есть две концовки. Одна концовка и вторая концовка. В первой концовке мы можем погулять по карте, вторую концовку мы можем пройти. И все это мы сегодня с вами сделаем. А во всех остальных версиях вот эта и эта глава уже доступны. Поэтому в скором времени будем переходить к ним, когда заездим эту. Поэтому давайте не будем тянуть кота за причиндалы. Работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу, чтоб страх осковал меня. Я ускорил шаг стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. И знаете, почему я Потому что сколько я уже играю в эту игру, сколько раз в эту голову, но вот именно так вот подробно все не слушал. Ну ладно, поехали. Так, ну, вроде бы, если мне память не изменяет, нужно взять отмычку и открыть клетку. Нужно выбираться да, отсюда. Я самый логичный. Так, дайте вспомнить вообще хотя бы эту территорию. Сколько я в эту игру уже не играл. Единственное, что я знаю, эту веревку скидывать нельзя, потому что маньяк придет и нам по не дает. Ну, это прям проверенность получить. О, как раз то, что нам нужно. Да, и опять же, не забываем все за собой задвигать, потому что если маньяк придет, нам будет, ну, легко говоря, не по себе. Раз, два. 3. Черт! Все, берем давай, давай, давай, давай, давай. Главное, как чтобы он не трев... заметил, что я вылезал из клетки. Так вот, никак не могу привыкнуть к тому, что тут приседание на клавишу С. Вот у меня привычка просто шифт и. А, да, 5 опыт Майна создает себе знать. скину. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да нормально, тут Видимо, показал. Да ладно! Все, иди нафиг, а мы поехали дальше. Знаете, вот первый раз, когда играл в игру, я просто боялся встать, потому что, ну что-то внутри подсказывало, что какой-то звездиц вс же произойдет. Так, открываем данный ящик и видим в нем. Ага. Да, то есть, что было в, в новых версиях, что в старых, ничего не изменилось. Как я помню. А, блин, так ты клавиши привыкнуть. Как я помню, нам нужно вот тут изолентой замотать. Вот здесь вот. Пустить электрику. И тут нужен пароль. Так, электрику пока вырубим. вдруг мы погосячим, мы нужно будет сюда соклетка. А если мы ее не вырубим, нас просто бьет током. Так, ну ну ну ну ну Так, надо вспомнить, что надо дальше делать. А, нам нужно узнать пароль. Пароль у нас написан вот здесь, вот на щитке. Меня зовут Макс. Вчера вечером... Ой, блин. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил поза... позабавиться... позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел. Дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату, попытка найти выход. Входная... Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с каждым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил пытанной проход. Комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего пытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению и скоро этот кошмар закончится. Так. Пароль это Север Запад, Восток, Юг. Север-запад, Восток, Юг. Север-запад, Восток-Юг. Дальше нам нужно посмотреть на эту газету. Сегодня у нас. Сегодня у нас с вами. Нет, да, не отмечено, конечно. Походу, 2 февраля. Север, запад, восток, юг. Угу. Север, запад, восток, юг. Блин, что тут проблемы? Север. Ну, допустим... Север, Запад, Восток, Юг. Допустим так. Один, один, семь, три, два. Один, семь, три, два. Правильно. Получается, допустим, вон там север. Два. Э, два. У нас с вами, наверное, сегодня тринадцатое декабря. Западный. Западный, западный, западный. То есть там запад. Так, уже вырисовывается картинка. 2, 7. 2, 7, 3, 1. 2, 7, 3, 1. Попробуем. Бляха, муха. Допустим, там будет 7... Си... Семь, два, один, три, семь, два, один, три, твою же мать. что-то здесь не так видимо показалось так давайте пока подумаем как можно подумать То у нас сказано в календаре вот у нас какое-то число подчеркнуто это наверное которое сегодня я вижу тут седьмое седьмое воскресенье есть. М -м, блин. Давайте, да, давайте, допустим, у нас с вами... Северный, северный. Западный, западный. Ну, а сейчас не вечер. Получается, у нас сейчас ветер западный. Запад. Север, запад, восток, юг. Север. Один, три, семь, два. Один, три, семь, два. Один, три, семь. Нет, нет. Ты кусочешь. Тридцать секунд. 1732. 3. Какой еще может быть пароль. Честно, я не знаю. В этом еще будет, может быть, пароль, типа, ну, типа, чисто, что? Так, ну вот. Ну, здрасте. А? Так. Ладно, давайте. Все нормально, он ушел, все, и можно дальше играть. Так. С другой стороны, допустим, север, запад, восток, юг. Три, один, два, семь, три, один, два, семь. Окей, ждем три секунды. Да, это был три, один, два, семь. Ура, офигенно! Так, ладно, давайте. Открываем эту дверь, ванную. Так, у нас тут кровь, что такое. Там, короче, лежит штука, но мы ее не будем играть, потому что на первый там ваза, она разобьется, нам аняк сделает не очень приятно, ну и так далее. Так, тут вроде ничего. Угу. Значит, сразу рукоятку ставим, мы починим раковину. Так, раз. Два. А типа... А, точно, да, это игра нелогичная. -так -так -так -так, так, так, так, так, да, эта игра нелогичная просто... Ты так тут не сделаешь. Что в сторону ну, защищена эта пилка по металлу, Ну ладно, была не была. Твоя уже мать. Так, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Так, дверь закрыть, Раз, Дальше, угу. Все, все нормально, жив жалм. Так, все нормально, тест прошли. Давай закрывайся. А, точно, можно так, ну, опять открываем, получается, дверь. И, и идем вырезать вот эту цепочку. Отличненько. Вот как раз первая часть кирки. Тут сейчас... Здесь мы вроде бы можем вот так сделать. Вот так. Так, вот так. Так, дальше что мы еще можем сделать? Ну, первое, это сюда положить. Второе, снять здесь карендарь. Но э, мы вот эти штуки. Раз, два, три. Ага. Ну, в принципе все готово, осталось сейчас только вот пробить эту стену и ворваться. Черт. Что это за шум? Все ждем так, вот он нам несет наше спасение. Давай, давай, давай. Мало молодец, молодец. Это меня может спасти. И проверяй быстрее, только, пожалуйста. А? Дима, показалось. Да, показалось. Все, давай, вали отсюда, я, я тоже спаливаю. Не будем друг друга мучить. Давай-ка, ну, так будем делать. Так, дальше. Сейчас у нас предстоит очень сложная работа. Берем рычаг. Дальше. Первый открываем дверь. Второе. Тут подаем питание, питания. Тут прорезаем, берем вот эту дощечку, вставляем ее вот так вот. В дверной засов. Все, в принципе, можно лифт запускать и сваливать. А у нас, интересно, с забаг... э, это секретной концовкой получится, где мы можем осмотреть территорию. Территорию. Ну, мне кажется, да, поэтому все, тогда запускаем лифт. Черт. Все, и пошли. вообще в эту версию, потому что, честно, не помню. Да, вот, походу, тот челик, который хотел выбраться и который он выпустил справа. нет никаких пускало ну все да? прошли игру оказывается то секретной концовки на самом деле нет это кстати печально но что делать то Честно, я не знаю, что делать с этим. Может скачать более раннюю версию, хотя, мне кажется, такой нет. Ну ладно, на этом хочу тебе сказать спасибо, что посмотрел ролик, потому что очень о нем старался. Если мне он понравился, то, во-первых. И мне на радость, потому что я помню, как сколько вы набрали просмотров на роликом, на ролике с колонией, потому что пацаны вы на, вы ненормальные, я знаю, но не до такой же степени. 1208 просмотров, ну, ну, посмотрите просто на это. Надеюсь, что мы и на этом ролике так наберем. Ну а если понравился ролик, опять же поставь лайк, подпишись на канал. Ну а я пошел спать.